Мяский завод конца 18 начала 19 веков – это прежде всего медиплавильное, а потом и железоделательное производство. Со своими, как сегодня говорят, инфраструктурами, поселками, заводоуправлением, школами и складами, лавками и мельницами – которые, как отдельные бусины на ожерелье, были нанизаны на главную водную артерию – реку Миас, на всем ее протяжении. История сохранила имена и фамилии тех, кто в разное время строил и владел мельницами. Но даже следов этих гидротехнических сооружений, которых 200 лет тому назад было в избытке, сегодня отыскать в черте современного Миаса практически невозможно. Кроме одной, которая известна как мельница купцов поликарповых. Более поздняя реконструкция стен здания почти полностью повторяет и силуэт, и архитектуру. Туру первоначальной постройки. Кстати, Поликарповы – это, по сути, последнее звено в цепочке владельцев этой мельницы. До Поликарповых мельница принадлежала другим семьям, тоже купеческим и тоже старообрядческим. Ну, мы знаем, что на протяжении реки Мясна на многих виверстах строились мельницы, были запруды, и вот это место известно тоже нам как лето 200. А затем в середине 19 века Дунаева продали эти мельницы в этих местах отставному чиновнику Мышлянову. Это был очень крупный, известный старобрядец, очень крепкой веры человек, богатый, имел прекрасно дома библиотеку и собрание икон старообрядческих. А затем мельница перешла его зятю Василию Ильичу Кузнецову, нам хорошо известному. Вот по дому, дом Кузнецова на улице Ленина, 12, вот тоже яркая замечательная личность. А как видим, на протяжении многих лет этой мельницы владели старобрядцы. Так сложилось исторически, что при возможности старообрядцы селились в местах потаенных или где-нибудь в отдалении. То, что вокруг мельницы разрастался поселок и населяли его в основном старообрядцы, говорит о том, что место это было спокойным и отдаленным. Какой величины был сам поселок, сказать сложно, но тем не менее братья Поликарповы построили в нем школу для детей местных жителей, а значит глухоманию это не было. Поликарповы были не чужды прогресса, и на своей мельнице они внедряют паровую установку. В таком состоянии мельница благополучно просуществовала до начала 20 века, а в первые годы советской власти ее называли госмельницей. Явный намек на то, что была она национализирована, и уже в 1941 году здание понадобилось под эвакуированное из Москвы предприятие, известное как завод «Динамо». Интересная судьба тех семей, которые в разное время владели мельницей Поликарпова. Ну, они благополучно успели уйти в мир иной до 17 -го года э, семья Мышлянов умер, затем его взять Кузнецов, мы знаем, что он после его смерти его сыновья все прекратили всю, всю промышленную деятельность здесь в Миасе, они уехали в Челябинск, а в Челябинске они известны, прежде всего остались Челябинцам как люди. Э, Проводивший первый телефон, занимавшиеся телефонизацией. И у нас один из первых телефонов как раз установлен был на Златоустовской улице, вот в доме Кузнецова. То ли потому, что старообрядцы любили селиться вдали от мирской суеты и поэтому мало попадались на глаза властям, то ли наоборот, они уходили на периферию общественного внимания из загонений властей, сказать трудно. Скорее всего, в их жизни было и то, и другое. Но жили они, как сейчас говорят, стабильно, сторонясь властей в полной уверенности. Так для них будет лучше. Они много занимались ремеслами, занимались торговлей, уходили в извоз, допустим, в зимний период времени. И почему они старались вот селиться вдали от шумных мест – а, ну, так как мы знаем, что власти особенно не жаловали а, у нас старообрядцев, то и вот все вот эти а, как бы потаенные какие-то места, они у нас прежде всего занимались старообрядцами. Вот мы уже говорили о том, что селились они часто на недействующих рудниках, на приисках. То есть те места, которые нужно было охранять, а, были небольшие поселения, несколько на 7-10 семей обычно, а, вот в таких пределах, судя по переписам того времени. Проживали. И именно старобрядцы. Они старались, очень многие, уходить подальше от суеты. Но самым потаенным местом, учитывая почти полное отсутствие в те времена средств коммуникации, связи и транспорта, был, видимо, женский старообрядческий Никольский монастырь со своими насельницами. Ныне здесь коллективный сад «Родничок», садоводы которого вряд ли подозревают, что благодатная аура этих мест – наследие далеких предшественниц – матушек-монахинь и послушниц монастыря. Мы даже точно не знаем, с какого времени он существовал, потому что официальные документы появились только в начале XX века. Чиновники вдруг докладывают по начальству о том, что в окрестностях Мяса, неподалеку от озера Кысыкуль, находится женский старообрядческий монастырь. Но, как показали другие документы, которые сохранились по старообрядчеству, приблизительно с 1840-х годов был известен этот монастырь. Обычно здесь было 30 до 60 монахинь, здесь стояли их кельи, были огороды, на которых они работали, была деревянная небольшая церковь, в которой они служили. В общем-то, было хорошее добротное хозяйство, а земля это была предоставлена одним дворянином, который пожертвовал эту свою усадьбу, то есть это место ему принадлежало, и вроде бы он не был даже старообрядцем. Место, где стоял монастырь, было потаенным, но сам он не был оторванным от мира, и несколько мест поклонения делали его стоящим на маршруте для тех, кто держался старой веры и изредка ходил поклоняться святыням. В число святых мест входил сам Никольский монастырь, остров веры и так называемые «святые могилы на Таганае. И обычно у нас путешествие паломничества начиналось со Златоуста, у старообрядцев, когда приезжали или по большим праздникам, и они отправлялись вначале на эти святые могилы, на Таганай, а потом на остров Веры, и заканчивались они вот здесь, в Мяском женском монастыре. Как видим, к нашему счастью сохранились фотографии. Сохранилась фотография самого монастыря и фотография послушниц монастыря. Это уже начало 20 века. Учитывая методы работы большевиков в период богоборчества, можно говорить о разорении и разрушении Никольского монастыря, но не о закрытии. Случилось это в 1924 году, когда подобной участи не избежали многие российские монастыри. В пользу версии насильственного разрушения монастыря говорит тот факт, что спустя много лет уже в наше время на месте звонницы нашли колокол, который не вряд ли бросили бы сами. Монастырь явно разрушали преднамеренно и сознательно. Первоначально матушки и послушницы монастыря переселились на территорию города Эмиаса, жили, работали, еще посещали храм, а затем начались еще более строгие времена – Тридцатые 30 30-е годы, когда вынуждены были многие бежать, потому что подвергались репрессиям, и наши матушки уехали в Томскую область. Там поселились, там тоже были тяжелые времена, кого-то отправили в лагеря, кто-то тайно исповедовал монашество. А вот в начале 50-х годов, вроде бы после войны, немножечко устоялась наша советская власть, и как-то потише стало, и они решили возвращаться в МИАС. И мало того, и они прихватили еще и из Томской области своих товарищей по поверить. Эти-то матушки, говорит Галина Наумова, и явили впоследствии образцы той самой духовной силы, что помогла им и выжить, и веру сохранить, и даже упрочить. Благодаря их стараниям была восстановлена разрушенная к тому времени старая городская церковь, и сохранены книги и уставы. Они сохранили веру, они хранили иконы, они хранили книги, и благодаря им была восстановлена вот эта закрытая, разрушенная церковь. И все уставы, и вся жизнь старообрядческая была сохранена именно ими. Ими сохранено было знаменитое вот это пение наше. Мяское, старообрядческая, о котором сейчас так много даже говорят специалисты. Ну и я еще помню те времена, когда живы были некоторые матушки, и о том уважении, с которым к ним относилась вся старообрядческая община. Кто они были, матушки-монахини, имена которых сохранила история? Матушки Нонна и Сира, матушка Августа. не обязательно в монастырь уходили от безысходности. Кто-то искал благочестие, кто-то уединение. Пожить, помолиться, разобраться в себе. На какой-то период ученичества сюда отправляли молодых девушек. Кто-то свой путь в жизни видел не иначе, как в служении Богу. Матушка Минадора пришла в монастырь восьмилетней девочкой. Она – последняя игуменья Никольского монастыря. Это не так, как мы привыкли делать, что от каких-то бед, от каких-то. Нет, то есть это было совершенно нормально пожить. Например, многие девушки то есть старались пожить какое-то время. Кто-то просто, как это, период ученичества был, становление, воспитание, в таком, именно в древнем благочестии этих молодых девиц отправляли. Кто-то действительно делал свой выбор, понимая, что он именно его призвание этого человека. Ну, мы вот даже по фотографии, на которой видимся, что совсем юные лица, явно там много либо проживающих девочек, либо послушниц в этом монастыре. Они так матушки возили. Вечером они возились пораньше. А кафес отмолились, часа четыре начинает акафес молиться. Акафис отмолились, мы по вечеру помолились, покушали и ложатся отдыхать. А ночью, ночью встают рано, ночью по ночам они молятся. Они несут правила. Значит, каждый день 10 лестовок. А потом утром опять, значит, полуночницу. Там есть, есть Великий пост, там еще 12 самок читали. Это, немножко днем отдохнут, а вечером снова на случай э, не гнались, как вот мы мирские, то купить, да другое купить. Вот им ничего такого не надо было, только питание тоже маленькое, где раз они матушки, да мирские-то люди маленько помогали, где там кто-то не кто даст. Даже в возрасте 90 с лишним лет многие из них сохранили дружелюбие и философское отношение к смерти. Вот, матушка Нона, она, конечно, была такая повеселее матушка. Вот, она могла пошутить просто так между делом. У нее работа спорилась всегда. Вот, естественно, немного молились, конечно. То есть всегда, как только подходило время читать Акафист, вот, они бросали все дела, сразу же вставали на молитву, в них будильник был заведен всегда, вот, будильник срабатывал, они бросали все дела, вот. естественно, что верующие люди, которые у них бывали в гостях, а в гостях у них было достаточно много всегда людей, вот, они всегда вставали на молитву и свое правило монашеское всегда соблюдали, это, я был свидетелем этого много раз. Многим старообрядцам мяского завода было знакомо такое явление, как уход в скит. Известная в мясе семья Поносовых даже имела свой родовой скит на территории современного заповедника. Поняла из разговора с Виктором Поносовым, с которым мы общались в 1983 году. Он рассказывал о том, что из их семьи многие уходили именно пожить, помолиться. То есть уходили от суеты мирской жизни. Ну а где можно было действительно вот так один на один пообщаться с Богом? Действительно какое-то тихое место. а Место в то время пригодное для жилья. Это, как он мне рассказывал, это территория современного заповедника и ориентир три старых больших кедра, под которым значит, было несколько построек хозяйственных. В общем-то, там занимались и огородничеством, и бортничеством, и охотой, и так как водоемов много рыбалка. То есть место, пригодное для жизни. Путешествующие старцы и просто единоверцы приходили в скиты пообщаться или наоборот побыть в одиночестве. Певец старообрядчества, писатель Мельников-Печерский, несколько утрированно показывает атмосферу жизни в скитах, считает Галина Наумова. Мы привыкли к русской литературе и к нашим кинофильмам, которые несколько утрированно передают вот эту жизнь. В общем-то, судя по документам и при общении с людьми, которые знали эту жизнь, она предстает перед нами несколько иной. Не в таком свете, как мельников печевский допустим, у нас передал. А хотя, как видим, на территории нашей территории были и храмы, и скиты, был и монастырь. После возвращения из Томска несколько монахинь Никольского монастыря жили и работали на предприятиях МИАСа. Все они остались в душе глубоко верующими людьми. Но это, говорит Владислав Дозмаров, не мешало им быть очень общительными и контактными. Как правило, они прекрасно вписывались в трудовые коллективы и даже выходили в передовики социалистического производства. Становились практически членами семьи матушки. Настолько радостно было с ними всегда вот общаться. Конечно, большой жизненный опыт, не, не только вот монашеской матушки, но на она, помимо всего прочего, была передавицей труда. А вот она, они работали по 14-16 по часов в день. А вот она возглавляла все время коллектив, кацким делом занимались в том числе. Конечно показывали пример остальным, как нужно трудиться. Знали, что они верующие, знали, что они матушки своих монахини. Снисходительно к ним достаточно относились, хотя, естественно, это не поощрялось руководством коммунистическим. Но, тем не менее, вот зная вот их трудовые успехи, всегда, даже временами даже вот эти награды и не давали. Хотя уже было, было определено, что вот матушка Нона должна была получать эту награду, но временами уступалась. Значит, то горком, то другие значит, вот их структуры партийные, и награду не давали. К сожалению, вот этот вот период богоборчества, он обмерщил и старобрячество. Конечно, ну, не в значительной мере, но заметно. Заметно по сравнению с тем поколением, потому что мне при, пришлось много пообщаться именно с тем поколением, вот именно тем, которым сейчас бабушкам было по 90, бы по 100 лет. То есть вот это то поколение как раз, и оно было примером для нас во всем. Они нас обучали именно просто примером, не просто рассказывая о своей жизни, просто живя этой жизнью молитвенной или трудовой. Просто мы учились у них, потому что они находились рядом.